Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Work and Life, и я его ведущий Антон Белюк. И сегодня я хочу поговорить с вами о такой теме, как отчаяние в Польше, а именно, что может довести вас до отчаяния в Польше. Если вы собрались ехать в эту страну на заработки и поехали, либо хотите переехать на постоянное место жительства и приехали в Польшу, и что же может довести вас до отчаяния, из-за чего вы можете опустить руки. В этом видеоролике я хочу рассказать вам о большинстве подводных камней, которые могут ожидать вас в Польше, больше, чтобы вы э, были к этому готовы, как говорится. Ну и расскажу вам э, как выходить из тяжелых ситуаций, в которые вы можете попасть в Польше. Если вы заинтересованы во всем услышанном, то устраивайтесь поудобнее. И я начинаю. Поехали! Я уже больше двух лет живую работу в Польше, приехал я сюда как обычный сварщик, э, и с того времени я прошел достаточно серьезный путь, э, пройдя через различные преграды и неудачи. В итоге сейчас я открыл свое агентство по трудоустройству и имею свой бизнес в Польше. Поэтому являюсь в этом весьма компетентным для того, чтобы э, посоветовать вам. Э, как вести себя, если вы попадете в тяжелую ситуацию в Польше. Это очень вероятно, если учесть то, какой огромный сейчас рынок труда в Польше, очень много как достойных работодателей, так и различных мошенников, которые вас могут обмануть так или иначе, из-за этого вы можете оказаться в шоковой ситуации и на грани отчаяния, как и случилось со мной когда-то, друзья. Сегодня я тоже вам это расскажу, но прежде всего хочу напомнить, что если вы заинтересованы в достойной работе в Польше, и если хотите приехать в Польшу и сразу попасть на хорошую работу, и не хотите попасть в стрессовую ситуацию, не хотите попасть на обман, то, конечно, советую вам обращаться ко мне, потому что э, мы предоставляем людям только самые лучшие и достойные вакансии в Польше э, с лучшей оплатой труда, с достойнейшими э, условиями проживания и труда, соответственно. Соответствующие списки актуальных вакансий вы можете найти, пройдя по ссылочке и соответствующей аннотации, которая уже появилась в верхнем левом от меня углу вашего экрана. Также пишите мне по номеру, который появился в нижней части вашего экрана, там вайбер, ватсап. Насчет работы в Польше я отвечу вам в будние дни, в рабочее время. Будем вас трудоустраивать и менять вашу жизнь в лучшую сторону. Так вот, друзья, что же все-таки поджидает и может поджидать вас, если вы все-таки решитесь ехать не через меня, да, а через другого работодателя? не говорю, что вот устраивайтесь только через меня, иначе попадете на Кидалова. Нет. Достаточно, как я уже сказал в начале в Польше, как и достойных агентств, так и достойных работодателей, но очень много и мошенников, или таких, что вообще можно назвать бандитами, которые могут кинуть вас полностью на деньги, или таких, что просто так или иначе вас обманут, ну а таких большинство. Обманут как? То есть пообещают изначально одни условия труда и проживания, вы приедете и по факту будет ждать вас абсолютно другое. Пообещают одни условия трудоустройства, то есть, например, что будет переработка, переработок в итоге вообще на работе не будет, на которую вы приедете, пообещают вам то, что вы будете получать одну зарплату, а зарплату будете получать другую. И такое часто бывает, к сожалению. Так вот, друзья, как вести себя, если вы уже попадете в такую ситуацию шоковую? Потому что это действительно может вас ввести в шок и довести к отчаянию. Так как, если мы едем на заработки куда-то, особенно в Европу, большинство людей рисуют себе сказочно и красиво, то, что все будет класс, все будет супер. Ну, ясно, большинство едет с позитивным настроем, потому что как по-другому? Особенно, если речь идет о Польше. Ведь сколько сейчас позитивной суперинформации... Польша, которая идет от различных блогеров, как здесь все здорово и круто. Ну и соответственно, многие люди, которые едут на заработки, посмотря все на все это, могут одеть розовые очки, и когда приедут сюда, а увидят совсем противоположное, потому что такое может случиться, эти люди могут впасть в отчаяние, потому что действительность абсолютно не будет соответствовать их ожиданиям теоретически любой из вас может оказаться на месте этих людей, если вы собрались ехать на заработки. Самая жесткая ситуация, которая может быть, кстати, друзья, это если вы сделали воевозское разрешение на работу от какого-то работодателя, пока оно делалось, или даже пока вы доезжали, уже выехали, то есть выезжали, вакансия сказали, актуально, все вам сказал там рекрутер, либо работодатель, а вы приехали, и вакансия это уже не актуально, на которую уехали. И прикол в том, что с воевузским вы вообще не можете поменять работу то есть вы можете работать только на того работодателя на которого ехали изначально если вы приехали а там уже не актуально но это самая жесткая ситуация в такой ситуации вам больше ничего не останется как просто аннулировать это воевудское и возвращаться домой но сейчас мы разберем ситуации когда еще можно что-то сделать когда можно найти другую работу так вот друзья Прежде чем дать вам совет, и хочу начать вам со своей небольшой истории и рассказать о том, как я когда-то оказался на грани отчаяния в Польше. И что я предпринял в этой ситуации, чтобы выйти из нее, и как я вышел с нее. Дело в том, что это где-то был 2000, конец 2017 года, да, с 2017 на 2018, зима, я уволился тогда с работы сварщиком, и перешел работать на стройку дело в том что мы с этими людьми с которыми я там работали хотели начать совместный бизнес в итоге они извините за выражение оказались ну говнюками да э -э, кинули нас на деньги никакого бизнеса у нас вместе соответственно не получилось то есть мы там отпахали разнорабочими на этой стройке э -э, должны были нам минимум по три чистыми злотых заплатить заплатили по 1000 на тот момент у меня была машина за которую нужно было заплатить две тысячи злотых страховки а тысячу злотых мне только дали зарплату денег больше вообще нету я нахожусь возле бельско-белой тогда мы были мы говорим мы потому что это был я еще мой приятель то есть нас было двое приятель из Украины, ну и он уже до этого собирался уезжать, в общем он уезжает, я остаюсь абсолютно один с этой тысячей злотых, как-то договориться удалось там э, со страховым агентством, чтобы за машину сейчас заплатить не две тысячи, а тысячу но в итоге у меня все равно не остается денег и получается, что я как бы на грани отчаяния я кстати все это снимал на своем видеоблоге весь свой путь, все что со мной происходило соответствующее видео можете посмотреть, некоторые отрывки этих видео сейчас были на ваших экранах, в общем там друзья Весь свой путь я снимал. И тем более в такой ситуации я не мог просто сказать, что вот я возвращаюсь домой там, в Беларусь, откуда я родом, либо в Италию, откуда я приехал в Польшу, потому что у меня там родители живут. Потому что ну, это был бы полный фейл. А лузерам никогда не хочется возвращаться назад. То есть хочется вернуться назад победителем, хотя бы с какими-то деньгами в кармане, как минимум, если уже возвращаешься. Да? Ну и так любому человеку, который едет на заработки, особенно если у вас семья там в Украине, например, либо в Беларусь либо в России, как вы можете, вот, э, потратив деньги на дорогу, как часто бывает, приехали, попали в какую-то неприятную такую ситуацию, обманули вас чем-то там, или кинули вообще, и как вернуться ни с чем? Ну, просто не позволит даже, собственное достоинство, особенно если речь идет о мужчинах, да? Э, ну, и что делать в такой ситуации? Друзья, главное не опускать руки, главное двигаться вперед, главное совершать дальше активные действия, потому что именно, когда вы будете совершать активные действия, не просто будете сидеть в депрессии, именно тогда э, вам получится выйти из шоковой стрессовой ситуации, потому что когда вы будете совершать действие, а именно прозванивать других работодателей, другие агентства, э, переступая через себя, этого не будет хотеться делать, потому что вы будете в шоке, но время будет играть против вас, потому что, скорее всего, э, вы, допустим, если приехали по биометрическому паспорту, либо даже по визе, у вас деньги заканчиваются, за жилье нужно платить, да работы сейчас нету на данный момент когда вы ее найдете еще пройдет как минимум 10 дней пока вы сможете выйти официально, потому что всем 7 рабочих дней делается освещение на работу, под каждую работу оно делается отдельно. То есть как можно быстрее нужно найти работу, чтобы как можно быстрее получить уже с нее следующую зарплату. Как правило, люди едут с крайне ограниченным количеством денег с собой, поэтому я всегда говорю, брать в первую очередь с собой как можно больше денег, чтобы у вас была так называемая финансовая подушка безопасности. Но если у вас ее нет, то у меня ее тогда тоже не было, остается только рисковать, выходить из зоны комфорта и совершать активное действие в плане поиска другой работы, как можно быстрее. Такая ситуация подталкивает вас на то, что выходить из зоны этого самого комфорта. Поэтому в таких ситуациях даже есть очень большой плюс, потому что они дают нам так называемого пинка под зад, и в итоге э, может получиться так, что мы найдем гораздо более лучшую работу, чем вообще могли себе представить, пройдя через все это. Но главное совершать активные действия, как я сделал тогда. Э, тогда мне предложил там мой один приятель, ну не приятель, даже просто знакомый, ехать в Варшаву, э, искать работу, просто искать работу. Я перед тем, как ехать, э, еще за день начал в Варшаве тоже прозванивать разные агентства и все остальное, предлагать свои услуги. Как рекрутера, какую работу я найду, я не знал. Или это будет работа на стройке, или сварщиком, или рекрутером. Потому что тогда я э, уже рекрутировал людей, но еще не профессионально, так любительски. Так вот, друзья, в итоге мне удалось найти, уже договориться о встрече э, в одно, на одной там работе. Я поехал в Варшаву, встретились мы с этим человеком. Э, потом там, кстати, мне подписчик мой тоже э, набрал, предложил работу сварщиком. На работу сварщика меня не взяли. Поселились мы в таком ужасном хостеле, там, в Варшаве. Стены были в плесени, пошедшие в комнате. Короче, в итоге я сходил на одно собеседование, там оказалось липа, как говорят поляки, да, не работа, короче, фигня не работа. В итоге я пошел в еще один офис, нашел в ВКонтакте объявление, какое-то маленькое украинское агентство по трудоустройству, и там уже устроился менеджером по поиску персонала. Но еще между этим всем мы с этим моим человеком с моим знакомым зашли там в офис группы прогресс э, в Варшаве и там предложили свои услуги как рекрутеров. Э, нам сказали, подождите, мы подумаем и вам что перезвоним. Я понял, когда так говорят, то обычно в 99% случаев никто не перезванивает. И я уже потерял надежду на это, но через 10 дней перезвонили и пригласили э, меня в Гданьск, э, в главный офис группы прогресс, куда и поехал, и в итоге устроился рекрутером. После этого это все действие меня привело в город Белосток, где опять поменял работу рекрутером в группе прогресс на работу рекрутером в агентстве по трудоустройству проект плюс и в итоге вот сейчас уже открыл свое агентство по трудоустройству то есть друзья начиная от полного падения вниз то есть когда я был в долгах нужно было платить за машину неизвестно было откуда брать деньги 1000 злотых была тогда кстати одолжил получилось тоже хорошие там знакомые были в польше одолжил еще 500 злотых на поездку в Варшаву, то есть 1000 отдал за автомобиль 500 злотых, одолжил поехали в Варшаву, там продлили страховку на машину удалось найти работу, потом взять аванс и все остальное, всегда жил на грани жил впритык, не хватало денег, но тем не менее не опустил руки, прошел через все эти преграды прозванивая, договариваясь и так далее, постоянно был на телефоне и собственно в итоге вышел победителем и добился сейчас того, чем изначально даже и не мечтал, хотя мечтал, в мечтах это было всегда, но только в мечтах и только пройдя через все эти преграды выходя из зоны комфорта Удалось ли это реализовать? То есть, если бы в итоге не то, что меня тогда кинули на деньги, что попал в такую тяжелую ситуацию, стрессовую, пусть что был на грани отчаяния реально, то я бы сейчас не сидел здесь, здесь сижу и не имел все, что имею. То есть, семью в Польше, любимую жену, ребенка, агентство по трудоустройству и так далее. Какой из этого всего можно вывод сделать, друзья? Если вы попадете в шоку, в стрессовую ситуацию в Польше, и вам захочется опустить уже руки, даже не думайте об этом, потому что, знаете, это переломный момент в вашей жизни. И только от того, как вы поступите сейчас, уедете назад домой ни с чем, опустивши руки, либо продолжите искать, стоять на своем и двигаться дальше, от этого зависит, скорее всего, ваше будущее. Именно в такие переломные моменты решается судьба человека. И все зависит от того, как мы поведем себя в такой тяжелой ситуации, когда нужно переступать через себя, нужно рисковать, ехать и чего-то добиваться. Неизвестно, что нас ждет. Но стоит пробовать однозначно идти вперед, навстречу переменам, потому что если вы не попробуете, если вы не будете знать, что сделали все на максимум, все, что могли в этой ситуации, то потом, скорее всего, до конца жизни вас будет мучить вопрос о том, а что бы было, если бы я пошел дальше? А что бы было я попробовал. А где бы я сейчас был? Поэтому всегда выжимайте ситуацию на максимум, потому что как минимум вы получите от всего, что с вами произойдет в будущем, если пойдете навстречу переменам, навстречу опасностям, а не свернете в пути. Как минимум вы получите бесценнейший опыт, а как максимум добьетесь таких высот, о которых раньше не мечтали. Ну и возникает, собственно, логический вопрос, а где же искать эту самую работу, если вы уже попали в затруднительную ситуацию в Польше, если вы попали в тяжелую ситуацию, даже скажем, то есть вас обманули, кинули, ну и так далее. Так вот, друзья, по своему личному опыту могу вам посоветовать для поиска работы в экстренной ситуации такие интернет-ресурсы, как различные тематические группы ВКонтакте, связанные с трудоустройством в Польше, также группы в Одноклассниках, в Фейсбуке. Ну и, конечно же, многим известный сайт флагма На всех этих ресурсах я в свое время, когда попадал в тяжелые ситуации в Польше, оставался без работы, так вот я там искал и находил весьма-весьма, в принципе, достойные вакансии. Но учтите, друзья, что, естественно, и там можно попасть на обманы Накидалова. В первую очередь, на что я хотел бы попросить, обратить вас внимание при поиске работы, это, конечно же, заработная плата, которую вам предлагают. Дело в том, что э, многие умники там, пишут мне в комментариях под видео э, и вообще в соцсетях много где, кто пишет, что в Польше, в принципе, без проблем можно приехать разнорабочим, ничего не умея, и с первого месяца уже зарабатывать около 20 злотых в час чистыми, даже до 25 злотых в час чистыми, если такие индивидуумы мне там пишут. Так вот, друзья, знаете что если вам предлагают разнорабочим работу, где вы будете получать с первого месяца, там, к примеру, 20 злотых в час чистыми, или даже 18, знаете что это чистой воды обман, развод. Людям, которые поведутся на такие глупости и поедут на эту работу, скорее всего, после первого отработанного месяца покажут вот это. То есть, сунут две хвиги в нос, как, как говорила моя бабушка. Ну и, собственно эти люди вернутся ни с чем, и будут вообще в полнейшем шоке. Поэтому, друзья, в первую очередь обращайте внимание на заработные платы, обычно у разнорабочего с первого месяца э, зачастую бывает вообще или э, низшая краевая по Польше, то есть из злотых 10 грошей в час чистыми, либо же, м, допустим, 12, ну, иногда, если очень хорошая работа, может быть 15 злотых в час чистыми с первого месяца работы, все зависит от работы, но больше я не встречал зарплат для разнорабочих. Если вы специалист какой-то либо области, электрик, либо сварщик и так далее, зарплаты, конечно же, могут быть гораздо выше. Многие сейчас подумали, а как же могут кинуть на деньги вообще ничего не заплатить? Нет, что-то заплатят. Дело в том, что в Польше очень распространены так называемые серые зарплаты. То есть, когда на умове чистыми там определенная зарплата написана, то есть минимальная краевая, и часть денег, например, там тысячу злотых, две еще на руки дают. Это называется не черная, а серая зарплата. Многие и и достойные работодатели делают так в Польше, и это нормальное явление, чтобы меньше платить за вас налогов. То есть официально платят минимальную, либо там какую-то небольшую относительно сумму, а остаток дают уже на руки вам, серую зарплату. Так вот, недобросовестный работодатель вам пообещает золотые горы, а серую зарплату просто не даст на руки, даст то, что на умове. Вот и все. Такое часто, к сожалению, случается, и вы останетесь практически ни с чем, друзья, в такой ситуации. Поэтому будьте внимательны. Если вам понравилось это видео, поставьте под ним лайк, поделитесь ссылками на это видео как можно с большим количеством друзей, заинтересованных в жизни и работе в Польше, за границей, да и вообще, неважно в чем заинтересованных, я думаю, что сегодняшний видос подойдет к людям, заинтересованным абсолютно в любой сфере жизни. Напишите побольше комментариев под этим видео. Обязательно подпишитесь на мой канал, если еще не подписаны, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы и э, прямые трансляции на моем канале. Также проходите на мой сайт по ссылке в описании, чтобы заказать компетентную консультацию от меня по скайпу. Если вы собрались ехать в Польшу на заработки, либо переезжать с семьей. Она будет для вас на вес золота. Ну и конечно же советую вам еще раз трудоустраиваться через меня, чтобы не попасть на проблемы в Польше и не попасть в шок